Привет! Всем привет! Сегодня мы будем делать да. Валентинки на комнату будем делать. Да, мы будем... Ну, а ты... А ты, Маджучку Балтуха. А, Атуха. Балтуха, балтуха. Сегодня мы будем делать Валентинки. Мы уже делали Валентинки. Сегодня мы будем делать Валентинки для декора. их можно... Вот, Да, их можно будет подарить. Или повесить и как украшение. И это есть, и дома будем. Нам надо красные цвета, ну, шалфеток. Тут у нас лежат белые и хорошие. Угу. Нужно картон, любой. Да, обычный картон. У нас вот есть кусочек от картонной коробки. И нитки, и еще... <связь> да и ленточка. Лента. любая ленточка, атласная, ну подойдет любая для украшения. Мы сделали из обычного листа бумаги вот такой вот, <связь> да, вот такой трафарет, вырезали потом из обычного картона, из листа картона. Бамс, маме. да, вырезали два сердечка. Держи. Маме. Маме. Держи, конечно, можно тебе. Вырезали два. Вот таких вот кусочка два сердечка точнее. Одно побольше, это поменьше. В, в этой мы будем делать такие цветочки из салфеток, будем приклеивать. Для этого нам, нужны, да, нам нужны салфетки разного цвета, Багдаша уже говорил. Берем салфетки, убираем край, который закрытый на салфетках. чтобы каждая была по отдельности. Мы ее сворачиваем вот так вот гармошкой нашу салфетку. Края мы обрезаем, чтобы они были круглые. В общем посередине замотали, вот мы завязали ниточкой, чтобы получилась вот такая штучка. И теперь мы берем, открываем вот таким вот бантиком. Нашу салфетку. Ой-ой-ой, ребенок заболел. Штыки. Лишнее мы обрезаем. И угу. Так, вот так вот должно получиться наша салфеточка, и теперь да. каждый слой этой салфеточки мы будем открывать как лепестки цветочка. Вот так вот. Раз. Все, камиле скучно станет. Стало камила, пошла дальше гулять. И вот так вот я аккуратненько. Смотри, не... Да. Не я делаю, не... Хорошо. Я Из двух заготовок, которые мы приготовили, вот такие вот два сердечка. Мы взяли маленькое сердечко внутреннее. А сделали меньше, чем серединка большого сердечка. И соединили его веревками. И получается у нас внутри сердечко вот такое вот двигается. По такими ленточками мы соединили. Багдаша будет украшать. Мы сделали цветочки из бумаги. Вот так вот мы их соединяем Расправляем каждый лепесточек. И получается у нас вот такой вот цветочек. И вот эти цветочки можно приклеивать к картону, и они будут держаться, и получится такая объемная валентинка. Мы сделали их много разных цветов, розовые. Ну, не разных, розовые и белые. Мы сделали двух цветов. Вот такие вот красотки у нас получились. Клеем намажем. Сейчас основание наше И будем приклеивать наши цветочки Нужно к краю ближе приклеивать Потому что у нас здесь будут пустые места Дальше Маш, клеим и приклеивай Давай так чтобы краешек под закрытом да? угу. картонку маши они приклеится хорошо намазать картоночку И приклеили мы сюда вот в маленькое внутреннее наше сердечко, приклеили наши вот такие вот розочки, Но и мы... получилась вот такая красота. Ну мы чуть-чуть его уменьшили. Да, мы его сделали немножко меньше по размеру, чтобы оно у нас двигалось. И получается у нас такая вот. Это твое. Конечно твое. 3D серединка получилась. А еще Теперь что ты хочешь сделать? Отмотать. Да, мы вот этот вот, а, наш край, который у нас остался не закрытый, ничем не задекорирован, мы его будем обматывать обычной пряжей. Вот такой вот, да? Пушистой. Да. Давай, намажь кусочек с краешку. А, Клеим. Я думаю, чтобы приклеилось. Это я. Это ты, да. Молодец, ты к нам пришла? Давай, я помогу. Нужно краешек закрепить. Нужно край немножко оно. Ну, Закрыть. Мы с тобой поторопились немножко. Вот, вот эту серединку нам надо было не присоединять, потому что сейчас будет проблематично нам с тобой обматывать. Но пойдет. Сейчас мы учимся на своих ошибках. Сейчас мы сделаем. Давай я тебе закреплю это все. Давай. Вот так вот. Я прикрепила с этой стороны клеем приклеила. И теперь, буду да, буду. будешь там. Да. И теперь вот этот вот моточек. Хорошо он у нас небольшой. Мы будем продевать вот сюда, вот не эту можно. сторону. Э -э -э И будем вот так вот обматывать. И обматывать нужно плотненько. Насенур. Нужно обматывать. вот, так а вот, вот чтобы Одна к одной была. Вот так вот. И твою, конечно. Фит... Да. Фит... Давай, я буду Фит... тебе помогать. Угу. вот она, дочечка мы две соединили мы решили сделать, чтобы было красивая давай, делай а мне? и тебе на, твое сердечко красивое, красивое сердечко мы можем дать тебе карандашики и ты будешь рисовать, да? А я... да, будешь? Да. Будет, будет красивая Валентинка от Камилы. Да! Да! Ха-ха! Будет один красивая лосичка! Да! любят держите в фломастеры вот камила будет заниматься своим творчеством а мы будем доделывать нашу красивую валентинку да, да. да. полчаса да. ну, а? так, вот такая красота получается у нас да сейчас у -у -у. Мучаешь. Багдаш уже доделывает. Сейчас посмотрим, что у нас в итоге получится. Ну, получается красиво. Такие яркие, насыщенные цвета. С Сердечки сейчас. Крашки мы будем крепить клеем, да? Проклеим угу. сейчас, чтобы они не разматывались. Вообще. Да, чтобы все было крепко. Куда вес? Можно приклеить скотчем эту веревочку мы просто на вот эту вот зеленую ниточку которая держит я просто привязала розовую вот такую вот веревочку и красную. Сделала, ну, красную розовую сделала петельку и вот такая вот у нас получилась держи я покажу а то так плохо видно за веревочку возьмешь а я возьму телефон покажу да угу. так будет вот. вот так вот. Я да, вот такая вот красота у нас получилась. Реденькое вот это. Угу. И больше это. Да, она мягкое такое получилось. Да, и того, что Да, вот такая вот. Поближе. Вот такая красота у нас Целый получилась. пакет у нас. Целый пакет? Да. Пока! Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Погнали лайк ставьте лайки. И жмите колокольчик. И жмите Всем пока. колокольчик. Еще да, лайки ставьте за да. это. <laughs> да, за это ставьте пока! лайки. Пока. Пока-пока.